В ней смешались все как на экране Россиянцы и Американе Все, ребята, высадила я детей Отъезжаем мы от этой школы Вот Буду вам показывать дорогу Я же говорю, у меня сломался держатель до камеры Так что извините за картинку Но кому интересно, как выглядит деревенская Америка Я думаю, что вы в принципе все увидите Сегодня хороший солнечный день такой Отвечая на вопрос, правда ли, что все иммигранты, в принципе, несчастные люди и у всех, у всех абсолютно тоска в глазах? Отчасти да. И, честно говоря, когда... Как, понимаете, блогеры наши, они делятся на две категории. И каждый человек, который задумывается об иммиграции в другую страну, он начинает смотреть... Блогеров почему? Потому что он, ему интересно, что об этой стране думают люди с его же менталитетом, какой она им кажется. И бывают, что абсолютно, допустим, разные точки зрения, и люди уходят в крайности. Вот блогеров, которых я смотрю, которые крутят свои каналы, такие как, господи, как живо там чтобы не соврать, Назар его зовут, фамилию выговорить не могу, на И как-то, Ивлишев или как-то, там, думчиво обо всем. Или такие, как Саша во Флориде, или Брежнев, или такие, как Вегабонд. Вот эти люди, которые рассказывают, как все плохо, и освещают только какие-то негативные части Америки. И если вы спросите меня, кого из них я вам советую посмотреть, я вам скажу. Вега Бонда я смотреть не смогла. Я посмотрела один ролик. Ничего не хочу сказать, но этот чувак явно не моего. Ну, не могу я его смотреть. Не могу. Не могу, мне не хочется на это тратить время, мне не интересно, он не обаятелен для меня и так далее. Вот из них всех четверых наименее осведомленный, это вот этот Ивлешев, он иногда несет такую чушь, то есть ты понимаешь, проживя здесь, что этот человек никогда какими-то там услугами не пользовался, в чем-то не разбирался, но тем не менее он рассказывает с большой уверенностью, с большими обобщениями, что это вот так, так и так. А... Саша во Флориде, тоже не... для меня малоприятный парень, потому что сознательно врет и утрирует, и упрощает, и обобщает, но он более, так скажем, необразованный, да, наверное, он более образован, и он более, скажем, разбирается, он действительно что-то знает, что-то видел, и поэтому его посмотреть можно, у него есть есть, Честные, здравые мысли Которые действительно имеют место быть Опять же, ребят, вы поймите Что это все очень субъективно Кто-то рассказывает, как здесь прекрасно И кто-то радуется солнышку, деревьям И тому, что тебе сказали Hello, Hawaii А кто-то ждал другого И у него наступает легкое разочарование Осуждать их, как... Ну вот какие они такие, раз такие. Я вот сейчас подписалась на еще одного блогера Маямские истории». Это такой мужик, ему лет 50, наверное, я не знаю. Но он с таким напором. Как ему здесь хорошо. И что после Флориды? Он вообще ничего видеть, знать и слышать не хочет. Какой то рай на земле. При этом он живет там двухкомнатных, двухbedroomных, то есть в трехкомнатной квартире, по-русски говоря, в каком-то многоэтажном доме, рядом с океаном. Его это все устраивает, но не все, не все на это готовы. Допустим. Мы прожили три года в апартаментах, нас это очень сильно не устраивало. Моя мама каждый раз приезжает сюда, говорила, «Боже, ну хватит жить в гетто, надо же уже что-то, надо же вот как-то, это же невозможно». Как, да, надо же купить дом, так же жить нельзя. Я понимаю, что это очень сильно зависит от условий жизни, которые вы имели на родине. И если вы там жили в сарае или жили в этом квартире, как их называют, в 15-этажном, конечно, конечно, вам вас это будет устраивать. А если вы приехали, как я, из Краснодарского края, где были дачи, пускай там небольшие какие-то супер дома, но были дома, были свои сады, огороды, море под боком, теплая солнечная погода, Конечно, для вас это не является ценностью. Когда ты приехала из Сибири, где у тебя там холода и все какое-то мрачное, темное, да, ты получаешь от этого удовольствие. Это действительно так. Я хочу сказать, что когда-то в Россию переехала... Сначала она была моей сотрудницей, сейчас я могу ее смело назвать подругой Алина. Она переехала из Южно-Сахалинска. Боже мой, ребята, она ходила, она так радовалась в нашем Краснодаре. Она эти фрукты покупала тазами, она с ними фотографировалась, с этой черешней, с этой клубникой. Конечно, там условия жизни суровые, и людям не хватает вот этого. Это мы такие избалованные, что у нас действительно все валялось под ногами. Мы обносили в детстве сады, мы знали, где растет виноград, где растет черешня, вишня, бабрикос, яблоки – это все было в такой легкой доступности. Плюс у всех были дачи, огороды, и на рынке все это можно было купить. Этого всего было очень много. Конечно, для нас это не является ценностью. Когда человек приехал из тяжелых таких сибирских условий, он просто радуется всему и всем. Но мы говорим не об этом, мы говорим по поводу депрессии. Вот. Как всегда, начинала за упокой, кончила за здравие. Я же хотела рассказать свое мнение по поводу блогеров. Единственное, как бы я могу из них всех смотреть, это Брежнева. Как у него канал называется? Америка наизнанку, да. Америка наизнанку. Почему я могу его смотреть? Ну, во-первых, он из Симферополя, как он сказал. А я вообще обожаю Крым. И мне кажется, люди в Крыму какие-то совсем другие. Они более добрые. Он показался мне очень искренним. И поэтому его можно смотреть, он там приводит истории, рассказывает о жизни людей. Опять же, все зависит от того, как у тебя сложилось здесь, да, и в какие условия ты попал, как ты здесь начинал, какой путь ты здесь прошел, как ты здесь жил. Это все играет большую роль. И то, как ты жил там. Я понимаю и блогеров, которые рассказывают, как здесь все прекрасно и удивительно, как и тех, которые говорят честно, не, ребята, ни один раз вас Америка ударит по затылку, ни один раз вы почувствуете себя несчастным человеком. Я могу сказать, что это так. Если говорить по поводу моей позиции, я бы не хотела жить в России на сегодня. Не потому, что я не люблю людей, или потому, что моя страна... Моя страна великолепная. Россия вообще великолепная страна. Я считаю, что... Если ты прожил нормально там 33 года, как я там прожила, и ты там видел все, ты у тебя были горы рядом, и море рядом, и ты там куда-то мог ездить, что-то мог видеть, встречаться с какими-то людьми, какие люди тебя окружали, из какой семьи ты, то, конечно, приезжая в Америку, вам будет очень сложно. Вам будет очень сложно, потому что вы приезжаете нулем, там вы тоже, в принципе, можете быть нулем. Ну, условно говоря, да? Но у вас там есть школьные, институтские товарищи, да? У вас есть круг общения. У вас есть люди, с которыми вы как-то взаимодействовали в жизни. Прошли какой-то путь вместе. Вам с ними интересно. Вы с ними на одной волне. И это, на самом деле... Очень большую роль в жизни человека вообще играет да, У вас там родители, дай бог, живы У вас там кто-то знает на работе Вы можете много зарабатывать, можете мало зарабатывать Это не имеет никакого значения Но у вас есть какое-то социальное место в, отведенном, на определенном, это, в отведенной для жизни стране когда вы приезжаете в Америку, вы обесценены. У вас может быть прекрасное образование, и добиваются здесь успеха только люди очень целеустремленные. Очень целеустремленные. Никому Америка на блюдечке с золотой каемочкой ничего не приносит. И, конечно, я вам хочу сказать, почему так много блогеров-мужчин, которые рассказывают о жизни в США в негативном контексте. Ну, потому что мужчинам здесь намного сложнее. У женщины все-таки в нашей ментальности задача совершенно другая. Вырастить детей, да, родить их сначала потом их вырастить что-то там в доме сделать уютным дом у нас другая другой подход к этому а мужчина у нас это в общем-то добытчик а часто бывает здесь так что женщины приходится на себя брать функции а, добытчика Который завалит мамонта. И, конечно, мужчина от этого. Мужчина, ну, мужчинам очень тяжело. Я могу, честно сказать, по своему мужу, да. Женщина вообще такое существо гибкое достаточно. И я не раз замечала, что женщине гораздо легче приспособиться к определенным условиям жизни, нежели мужчины. Мужчины, они тяжелее меняются. И дай Бог, что вы такой человек, который. Ну, вот надо быть я добрала интервью своей подруги по иммиграции, надо быть открытым. Надо быть пробивным. Но если у вас такие качества были в России, если вообще человек, обладающий этими качествами, вы и здесь будете таким. А если вы в России были там мало, как сказать, мало подвижным, нет, не мало подвижным, нецелеустремленным человеком, то здесь еще хуже будет. Вот здесь будет совсем все очень плохо и тяжело. Поэтому, конечно, отчасти я этих ребят понимаю, да, с несложившейся судьбой зачастую. Потом, какая у вас там, какое у вас было женитьба из-за мужества? Ой, господи, мне кажется, это вообще играет самую главную роль – Пофиг, какая у вас работа, пофиг, сколько вы зарабатываете и в каких условиях живете. Если у вас удачная женитьба или замужество в плане у женщины, то это уже спасение от всяких неприятностей и депрессий в иммиграции.